Ну что, ребята, продолжаем уничтожение Америки. Да не, ладно, на самом деле, просто продолжаем значит, проходить игрушечку. И очень прекрасно. В прошлой серии, значит, что мы сделали? Мы успели сделать... о на юг через юго-запад. Интересно, в прошлой серии мы успели достаточно немного улучшить немножко наши пушки-фигушки, поймать несколько мозговых клеток, собраться, улучшиться и даже открыть какой-то скин. А что нас будет ждать в этой серии? Я готов спустить lead, тебя с платка, Крипто Наша война с маджистиком набирает обороты Пора повышать ставки Тебе понадобится еще You'll более мощное оружие Че, все что ли? Так, что нам нужно? Нам be нужно включить таймер weapon, uh, uh, Посторонним этим оружием Крипто На близком расстоянии она не заденет тебя Так, убейте гуманоидов Уничтожьте машины Уничтожьте машины, используя человека я пытался. Уютно. Ага. Только я хотел что сделать? Я хотел поймать человека. И... А почему машины? Не понял. А, вот оно. Вот оно как работает. Так, нажмите Е, e, чтобы быстрее... После нажимать кнопку Е, e, так дело пойдет быстрее. А, да ладно, нифига себе. Нифига себе, а ч мне раньше об этом не сказали? Так, уничтожьте машину, используйте человека. да как так-то это сделать? А, они заражаются через эту штуку. Вот как мне надо... Попробуем по-другому, ладно. Ага. Не, так не работает. Вот реально... О -о -о. Вот интересно, реально, как я должен уничтожить машину, используя человека? Подожди. Ага. Отлично, наконец, это было так долго. Так, какую он там пушку имел? Так, сейчас мы всех вот так вот возражаем. Бля, а это теперь намного проще, мне это нравится. А так теперь реально круче. Так, уничтожьте машины. А как там патроны из тачек делать? Я забыл. Так, ну ладно, у меня есть еще, у меня есть еще вот эта штука, поэтому вообще плохо. Так. Блин, а вот так вот что мне нравится собирать, так намного быстрее. Отлично, отлично. А сколько они приносят очков? Я чё-то не пойму. Ух ты, что нихера он по мне жахнул! Да все, осталась вот одна машинка, наверное. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро. <связывая> Блин, а зараженные прикольно тоже умирают от этого. Так, уничтожите имущество Маджестика на сумму в 20 тысяч долларов. У убейте агента с помощью ионного детонатора. Какого я а вот отлично патроны ух патроны. хрена нихрена меня отпнуло. А где мои патроны? Я да, да, да, воу, воу, воу, воу, воу. Ребята, ребята. Подождите. Отлично, отлично, отлично, а где мои патроны, почему они кончились, что мне нужно переплавить, чтобы это превратилось в патрон, что-то я не пойму, так, что-то у меня Что-то? а во, так, где, подожди, где-где-где хоть еще один агент блин что-то мимо они что-то все позаражали теперь мозги мне относят блин и а что меня теперь, а, что меня теперь превращ... а вот все вот патрон отлично блин они все так поумирали пунь пунь, пунь. так где агент агенты -то? Ай, ай, ай, ай. Подожди, а где агенты хоть один? Отлично. Ии. Отли... А, надо еще таких, нифига, сколько мне еще таких надо убить-то. По-моему, им на самолет вообще функцию, да? Не, это не. Его. Я только зря патрон, получается, потратил. Что, мне дадут еще этих патронов, которые я ищу. Так, мы хотим выполнить задачу, правильно? Правильно. Ай попал, ай попал, ай жаль. Блин, я не хотел вас заражать, ребята. ой ой ой где мои патроны то блин ничто это не превращается из того что мне нужно было а плохо а плохо так мозащик мозги отлично так что я не понял они там походу все умирают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 Ща щиты восстановятся. Отлично. Опа. Ну где там кто стреляет? -то? Ага, я понял. Так. И... Пошла жара. Понятно. О, oh, вот you этот мне надо. Someone? Отлично, отлично, отлично. Ага, еще один танк, наверное, остался. Okay. Так. А людишки, интересно, считаются за материальные эти? но ну, вы поняли. Отлично, мозги, мозги, мозги. А, хорошо, вижу. Отлично, почти все вы поняли. И оп, еще один заболел. И еще один заболел. И еще один заболел. И еще один. И еще один. Блин, мне нравится, я так заболеваю, а потом они все умирают в любом, в любом итоге. Это так классно. Так, поднимитесь на борт тарелки. Ага, значит мы еще теперь будем с помощью тарелочки уничтожить. Прекрасно. И. Опа. И погнали. Так, хорошо. Так, убейте агента, уничтожите здание, используя агента... Ай, блядь, чип забыл нажать. Звук абумс. Так, а что у меня еще есть? Так, и как мне им... Стоп, какое здание мне надо уничтожить, так получается? да да да, это будет сложно. Так. Где он там? И пошел. Не убил. Еще разочек. Пошел. Не получилось. И еще разочек. Пошел. Опять не получилось. И еще разочек. Отлично. Ну, теперь можно продолжать лупить, все уничтожать. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, все, пушка кончилась. Пушка кончилась. Ой-ой-ой. Ну сюда. А где позарядка? А почему позарядки не было? Так, о. И... Отлично, уничтожено Так, база уничтожена. Эту свинцовую коробку они что-то там не успел Задание выполнили? Соточка, 1750 загадочная вспышка разнесла в отель менеджер во все винит пришельца власти а власти плохую проводку Ну, в принципе так оно и бывает все просто если не планетным так очень хочу давайте-ка еще вот это. увеличивать зону заражения при взрыве человеческой головы давайте улучшим У нас еще два косаря осталось телеке надо увеличить. тоже хорошая штука так, небольшие летируемые предметы При броске движутся быстрее, наносят больше урона И бьют цель Как если бы были размером с человека Небольшие летируемые предметы При броске движутся быстрее, наносят больше э, В цель так, если бы они были намного массивнее Ну и последнее позволяет Медленно левитировать и шеврять автомобили И другие массивные предметы Теперь их также можно метамом Короче, это очень сложно И поехали дальше Сразу улучшились Сразу идем Дальше. То есть мы получаем мозги и он нас усовершенствует Мы становимся круче, мы становимся умнее. Санта-Модесса. В воздухе используйте режим наведения, чтобы продолжать планировать. Упа, это где такой режим? Так, что нас теперь ждет? Так, что-то я не то. А что, не-не-не-не, подожди. Вернуться на корабль, да. Что-то не то что то не так. Это что все что ли? Да нет, это не может быть. Выбор задания. Так, поехали. Это пропускаем. Слишком долго просто. Вот, иностранный корреспондент. Если людишки за... засекли вашу маскировку, прикончите всех свидетелей. Превьюшка, конечно, красивая. Во, покушение на Барта Уизера, лучший ведущей Америки, скрывается, опасаясь за свою безопасность. Новости не убить! Мы сорвали мы планы мазистика и премешали им заходить контроль над зимой, но они придумали что-то еще. Однако, если бы нам удалось подчинить себе это, мы бы всей стране мозги промыли. Свой сигнал мы можем запросто передать на обычных частотах. Все, что нам нужно, это подходящее Кто-то, кому люди будут доверять. Я провел изыскание и подобрал подходящий вариант. Берт Уизер, телевизионный гуманоид, ведущий. Но его чего-то не видно в последнее время. Может, прознал, что ты сделал с Тоном Эрнстон. Я прошу меня простить, если это прозвучает вызывающе, но вы же инопланетяне, правда? И как ты догадался? Я знал, я знал, я так знал, мои молитвы были услышаны. От имени всех стран и народов Земли приветствую вас на планете Земля, о космический друг. О, спасибо, очень приятно. Хорош, болтай, человеческое уничтожение. нам нужен Берт Уизер, где он? Вам нужен большой got... Сейчас, сейчас, за мной. Как он простой. Perfect. Чудесно. Ну как люди вообще еще не засекают этот летающий куда это меня удивляет, конечно. Наверное, надо будет he? скрыться, да? Oh, oh, oh, oh, oh. Следуй за этим тихом Ничего он чокнутый. Другого у нас нет. Так, понятно. Сейчас, сейчас, ща, случайно. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я другого Крипта, что ты делаешь? А ну вернись. А он идет куда-то, нет? А как снять маскировку? Вот я не помню. Блин, я правда не помню. М да. Да это я конечно накосячил, малеха Так просто на быстрее потратится Чем он там в себя придет, да? Ну пойдем Ну пошли, пошли Пошли Ну Вот следуй за полоумным, получи все подс подсказки от полоумного я скрывал секретные вещи, ничего особенного, только мои бейсбольные карты, мою коллекцию бутылок, мои заметки о 11-мерной теории струн. Но не говори никому, что все в порядке. Ничего не понял, scan me, scan me, scan me. Ничего не понял. Что происходит? Почему комментариев не было? Я с него вот шапку сбил, теперь я могу его загипнотизировать, да? И, кстати, с него очки из Как он будет бежать? Тут интересно. Ага, ты ничего не видел Ты ничего не видел find, scan me, scan me, scan me. Так А я могу так сделать? Отлично О, -о, -о them them, да ладно У них по всему элект... Блин, по всему периметру электричества Что-то там что еще? Так, надо быть осторожнее, У них по всему периметру еще турели расставлены. Их там полно со стороны везде. Со стороны воды. С импульсивными минами держись что-то там. Блин, почему-то текст пропадает. Мне это не нравится. Это нехорошо. Так, ты не... Так, если ученый прав, брат Уизер сидит в Кроме повара к никого не пускает. Используй это упор, чтобы подобраться... Так, внедрить приказ. Так. Ага, пойдем. А что у тебя в голове? Странно, конечно, что Берт Витер сидит в какой-то сырной норе. Наверняка, с этим все раскрывается. Так, я не знаю, куда мы бежим сейчас, если честно. Но он меня куда-то ведет. Ну, эти комментарии читать не так интересно Так Хорошо, значит, сейчас мы должны попасть вот сюда Не спалиться Все подсказки мы, в принципе, включили Так, Крипто, будьте крайне осторожны Эти места очень хорошо Да я вижу Вы должны быть где-то здесь А, это... Ага, отлично Хорошо, ask хорошо ask, отлично. ай яй яй яй яй яй яй яй яй беги, беги, беги, яй яй яй яй яй яй что ты в кармане зеленый нор. совсем? Я же предупреждал, того, не ешь свою стряпню <смех> Отличная шутка, погоди секунду I, I, I Сейчас я тебя впущу Прекрасно просто, да? Ладно, следуйте военную базу, доберитесь До Берт и Да как мне нужно было быть незамеченным Если с меня броня слезла Прекрасно просто нет, если я начну задание сначала, то это прям вообще будет не очень. Все, давай мне свою одежду и свою броню. Ага, ага, конечно, конечно. конечно. У меня здесь столько людей, капец. Вот как я должен был пройти незамеченно? Вот здесь вот зайду и вот так сделаю. Ага. А, они сейчас меня быстро потеряют. Отлично. Вот и все. Ох, как я даже был пройти незамеченность. Умоляю, только не трогай меня, я все сделаю, что вы скажете, честное слово. Да я и не сомневаюсь. Пошли со мной, братик. Шмертик, у меня для тебя рыботенка. Нифига их там. Так, чё мне надо-то? Так, добавьте бертера тарелку. Убейте нескольких солдат с помощью взрывчатки. Ага, все, отлично, он теперь за нас. Так, ну мы их заставим, наверное, заражаться, да? Ага. А вот это же на него не будет действовать, правильно? Так, мы получим недостающие за невыполненное задание этим мозги. Так, а как нам выйти-то? Не то? Понятно, не туда вообще запустил. Так, сейчас его мозг. Мой мозг, мой мозг. Ага, минус еще один. Минус еще один. Минус еще один. Хорошо. Хорошо, хорошо. Это взрывчатка. Взрывчатка. А где все враги? Отлично, троих сразу. А, минус. Хорошо. Отлично. И она взорвется надо-нибудь. Отлично. Ты идешь там за нами? А где этот-то хрен? А фиг знает, где он там. Face, ага. Хорошо. Тут не хватило, да, парочки? А где этот-то хрен, я не Чё, он там, застрял, что ли? Заебись. Что с ним случилось Ты Где он? Начать задание сначала. Я понял. Здравствуйте, баги! Здравствуйте! Только не не самого начала, а то я что-то вообще с ума сойду сейчас все делать. Ах ты ж сука. Баги. Пропусти, как тебя там пропустили? До свидания. Все, все, погнали, погнали Погнали Надо получить с него все подсказки И все будет прекрасно Так, а эти штуки уже все исчезли, да? Хорошо Ну пойдем, пойдем Блин, этот текст, который не показан Меня немножко бесит Так где мой этот? А стоп, я знаете, должен был кого-то, кого-то превратиться, по-моему, должен был. А вот, нашел. Вот отлично. Так, хорошо. О, какой красавчик, посмотрите на меня. Красавчик. Так толстоват немножко в задницу, но ну, ничего. У меня на амезон есть. Все так А здесь один? Понятно. Ну все, все. Все, все, все, и ты тоже этот человечка, пожалуйста, ага. Дает сбой. Какой сбой? Меня никто не видит. Меня никто не видел. Да, я пока твои мысли. А здесь с него, кстати, я утолкаюсь, толкаю, он не слетает, ни маска, hey, А вот Вот, their. отлично. Где ты ховарта? Давайте, речь, речь. Ага Ага Отлично, побежали Мысли заодно там прочту человеческие Так, осталось только это как-то сделать так, чтобы меня реально не заметили Тогда будет лучше Тогда будет попроще Man against nature. Civilization beating back Действие, так сказать, поаккуратнее будет. Mm -hmm. Держитесь и улыбайтесь. Три квартала helper. до дома, а там успокоительные. Какие прекрасные мысли. Be cool. Давай, беги быстрее, снял шапку с ним. Он такой медленный, даже я быстрее бегу. Crypto. Крифт это очень сильно охраняемая Эриап зона. Да-да-да. Буду его мысли читать, пока мы And бежим. Wither, guys, Я могу и рядышком пробежать, ничего weird. страшного. Нет, нет, нет. Его мысли читают. Вот отлично. Главное, вот он, пожалуйста. Ай, ай. Вот так сделаем. Сейчас он добежит, me. наверное, да? That. Нет, не добежит. Ой, да Party. как так кто? Это да, твою дивизию. Как вот так? Так, ладно, это мы пропустим, это мы уже видели. Так, и что сейчас меня получается заметят, да? Ну, капец, вообще. Опа. Ах, вы супер Ага, отлично, отлично. Сейчас я его облик да, ох, ты ж тварь! Так, тут гранату кинут, сейчас я эту штуку взорву. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тут свидетелей много. Ага, хорошо. Хорошо. Отлично, да? Like Прекрасно, да? Все, меня больше никто не видит, меня все это. Like Потеряли меня. Вот что Move! надо. Да you почему? Да какого фига-то? Фига как это так получилось? -то? Блин. меня это хрень бесит Тихо, тихо, тихо тихо. Они даже меня потерять давай давай, давай, давай, давай давай, давай. Теперь мозги Мысли, мысли, мысли Нужны, нужны чьи-то мысли Ладно, все, уже понятно, уже поздно Можно просто бежать дальше Не знаю, как это работает, конечно Но это все очень плохо Плохо работать. У меня палец здесь в любом случае. Все, я пришел. Все, давай пропустим это тоже. Теперь нужно без выжигания мозгов его провести. Так, нажать Z. А, sorry, забыл. Забыл, тебе придется пойти со мной. И... Он, по-моему, факт вам показывает, нет? Мне показалось. До досвидули, До свидули До свидания. До свидули До свидули Ай-яй-яй Патроны кончились Ой, кому-то сейчас с анализом прошло. Так, пойдем дальше, пойдем дальше Так, надеюсь, он там не потеряется он там еще живой? Ага, отлично. Идем, идем, идем. Идем, идем. Постараюсь быть поаккуратнее. Отлично. Ты идешь? Как это да, поле, да, отключить как-то. Ага, все понятно. Хорошо, взрывчатка работает. Так. Понятно, я должен был взорвать, а все пошло не так. Я понял. Да блин, это мордас. Ну что ж, так вот. Так, минус еще. а еще будут враги. Или я всех это предстрелял? Ага. А что, все, больше никого не будет? Блин, у меня осталось-то два человека. Блин, козлы. Ну ничего, ладно. Ты убираешь? Ну и все против, что сделаешь? Да, ты там застрял, что? Иди сюда. Капец, просто еще там залагал? Эх, баги-баги. Опа, он такой бежит куда бежат? Ии хуяк. Здравствуйте. Оп. Красота. Оу, нифига, он все эти электростанции решил не слышать вместе с моей а почему не я? Я бы тоже хотел их уничтожить. Было бы красиво. А это сделал нет. А, все? Блин, столько заданий пропустил. Ну, все понятно почему. Потому что... Первое задание, по крайней мере, точно косяк для меня. Я считаю, это баг. Ну и убрать несколько солдат я просто докосячил. скадал на ТВ. Уйзер пригрозил уволиться, если ему не поднимут зарплату. А на этом все. Чалбидаста, пишите комментарии, предлагайте игры. Спасибо за просмотр. Да, я потом все загляну лучше. Пока-пока.